19 мая сегодня Вышел весь третий ад по расчету И руна и вас, которую я Вытащила из мешочка, что говорит о том Что сегодня очень и очень Активный день, можно сказать Немного боевой, вы будете настроены Решительно на достижение цели Настойчивость, уверенность в себе В своей победе, в успехе, будет сегодня Вам сопутствовать на протяжении Всего дня, и эти Качества определенно принесут успех Даже не сомневайтесь в этом Но вложиться придется по полной, в этот день Олени стоит забыть, хотя у вас и не получится сегодня полениться Возможно не будет легких побед Но заслуженная победа будет непременно Будьте сегодня самым ярким и положительным Продемонстрируйте все на что вы способны И наслаждайтесь каждой минутой этого дня У вас сегодня есть все шансы добиться успеха Добиться многого из того что вы хотите но помните, сегодня не время мечтать и щелкать клювом. Действуйте, отстаивайте свое мнение, если это не просто самоуверенность и отказ признавать ошибки. В плане отношений будьте немножечко настороже. Могут возникнуть некоторые острые моменты. Главный вопрос, вы действительно хотите настоять на своем, потому что уверены на все сто в правильности, или просто не хотите чувствовать, что неправы отступать. Сегодня не нужно перетягивать одеяло на себя. Это может перейти... Просто в пустой бой подушек или в примирение в конечном итоге Но все равно желательно решать проблемы немножко другим способом Знакомство этого дня достаточно перспективное, однако не стоит рассчитывать на легкость Очень многое будет зависеть от вас, того, насколько вы заинтересованы в этом человеке И, конечно же, от манеры вашего поведения О себе не нужно забывать, прихорашивайтесь приводить себя в порядок и смело на свидание. Что касается финансов, день тоже достаточно удачный, будет работать хорошо предвидение, верные решения будут приходить вовремя, вы будете получать какие-то мудрые советы, и можете очень выгодно продать себя или свой товар или какую-то услугу, но не пассивно. Сегодня нужно действовать. Вот такой сегодня день, напоминаю, что с завтрашнего дня начинается этап ⁇ Алмазный мах ⁇ Группа уже набрана, поэтому сегодня последний день, когда вы можете присоединиться к нам. До встречи, друзья, в следующий день. Буду рада вашим лайкам и комментариям. И желаю прожить вам этот день наиболее продуктивно. До встречи.